Какое имя, прекрасная лада, в нем столько удивительного лада. Тепло, чистота, любовь и красота, и человеческого сердца широта. У нашей лады все в ладу, и оптимизма, и ясного заряды. У нашей лады все ладится, она со всеми проблемами справится. У нашей лады в отношениях все ладно. Ну а если случилось прохладно, все недоразумения уладят. Все промахи улыбкою загладит. Вот такой наш человечек, Лада. Всем друзьям бесценная награда. Ты, девушка, мечта любви волшебной. Добра ты воплощаешь в суть. Пусть для тебя играет ветер нежный. Пусть солнце, Лада, освещает сказочный твой путь. Ты раскрываешь, Лада, целый мир, В своих руках ты сохраняешь счастье. Ты, Лада, нежной роза лепесток, Что ветром теплым обдувая, И радостных улыбок, Лада, ты исток, Что настроение волшебное питает. Ладушка милая, очень красивая, Русые волосы, ангельский взор. Смех колокольчиком, словно укольчиком, Мглу прорезает всем бедом в ухо. смейся, желадушка, радуйся солнышку, жизнь так прекрасна, Ведь рай на земле, слезы пусть высохнут, крылья расправятся, Счастье пусть спустится с неба к тебе.